Привет всем! Сейчас я расскажу вам о проекте NFT Pump. Давайте вместе посмотрим на структуру и особенности проекта, а также обсудим его текущее событие. Усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. Основной задачей проекта всегда было определение типа транспортного средства, оценка поведения на дороге и идентификация регистрационных знаков. Чтобы получить статистически достоверные данные, проект использует анализ больших объемов данных и разрабатывает алгоритмы искусственного интеллекта. Наработки ребят уже более трех лет используются в системах безопасности и управления дорожным движением в ряде крупных мегаполисов. Разработчики обратили свое внимание на криптоиндустрию. Больше всего их привлекли NFT. В цифровом искусстве они видят огромное разнообразие. Теперь их система может предсказать, какие NFT из еще не проданных коллекций будут популярны и востребованы в будущем. Это ли не прорыв индустрии? Например, уже доказано, что покупка даже перспективных сборников на маркетплейсах NFT на 45-50% менее выгодна, чем покупка сборников напрямую у авторов и размещение их на уже выбранных NFT-пампах маркетплейсах. Кроме того, оказалось, что если добавить в алгоритм обучения маркер сайта, на котором была продана коллекция, то алгоритм нашего сегодняшнего проекта, помимо определения перспективных NFT для покупки, способен подсказать, на каком маркетплейсе необходимо разместить коллекцию, чтобы увеличить доход от сделки. Теперь пару слов о самых главных людях проекта, разработчиках этой платформы. Они уже более 7 лет изучают и работают с искусственным интеллектом. Сейчас ребята разрабатывают новую нейронную сеть, которая позволяет вычислять сложные критерии для самых популярных токенов NFT, чтобы заключать наиболее прибыльные сделки. Вы можете также зарабатывать на торговле NFT, даже если у вас есть всего 3 доллара. Все это благодаря крутому решению разработчиков nft -пам. Pump. Инвестируя в проект, вы оплачиваете определенную долю токена NFT, который затем продается. И вуаля, вы получаете свой регулярный доход в зависимости от суммы депозита. На данный момент ежедневный доход составляет от 2,89% до 3,61%, а искусственный интеллект совершает сделки каждую минуту, что позволяет рассчитывать прибыль каждую минуту. Вы можете вывести как доход, так и депозит в любое время. Сейчас на в форме работают следующие криптовалюты для депозита? BTC. Минимальная сумма ввода 1 сотая. BTC. LTC. Минимальная сумма ввода 1 десятая. Dash. Минимальная сумма ввода 1 десятая. Doge. Минимальная сумма вода 45 Doge. USDT. Минимальная сумма ввода 20 USDT. И TRX. Минимальная сумма которого... 100 TRX. Сумма ввода для каждой из этих валют совершенно разная, как вы уже можете заметить. Теперь предлагаю перейти к самому интересному, а именно к выводу средств. Итак, как вы можете видеть, мы сделали депозит в размере 850 доги. С этого количества монет мы пассивно получаем каждые 30 секунд около 17 м доги. Выводить мы будем 120 единиц. Чтобы заняться выводом, заходим на сайт NFT Pump. Ссылка будет как обычно в описании. В правом верхнем углу мы видим кнопочку Member Area, жмем на нее, регистрируемся и попадаем в личный кабинет. Нажимаем на вкладку «Портфолио», там вы увидите список доступных валют и баланс, доступный для вывода. Все валюты мы уже озвучили ранее. Далее вам нужно выбрать нужную вам валюту и нажать кнопку «Вывести». Заполните поле «Введите целевой адрес с помощью вашего личного криптокошелька». Заполните поле «Введите сумму вывода» с суммой средств, которую вы хотите вывести. У нас это 120 доги. Нажмите кнопку «Отправить». Все. Теперь осталось только ждать. Средства обязательно поступят на ваш личный кошелек. Все крайне просто и не должно вызвать у вас дополнительных вопросов. А если же они возникли, то пишите в комментарии. Постараемся помочь. NFT Pump это перспективный проект, на который точно стоит обратить внимание. Спешите присоединиться к проекту прямо сейчас и воспользоваться всеми преимуществами, которые он предлагает. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Кстати... Их сайт уже доступен на нескольких языках, таких как немецкий, английский, испанский, хинди, польский, турецкий, китайский и даже вьетнамский. Так что я думаю, что абсолютному большинству пользователей будет удобно пользоваться данным интернет-ресурсом. Как было сказано ранее, все ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Пока.